Ну что ж, на этом наша программа заканчивается. Это замечательное декабрьское яркое утро. Вместе с вами на Первом канале встречали Анастасия Орлова и Роман Бутников. Мы желаем вам хорошего настроения и удачного дня. Эфир Первого канала продолжит выпуск новостей. Ну а после программа сегодня, 26 декабря, день начинается. Здравствуйте! В эфире Новости на первом в студии Екатерина Березовская. Вот главные темы. Этот праздник они заслужили. На главную елку страны приглашены ребята со всей России, в том числе настоящие герои. Мне было очень тяжело тащить девочку наружу. Но я все равно это сделал. Расскажем истории тех, кто смог сотворить чудо благодаря своему мужеству. Итоги уходящего и планы на будущее, каким был этот год для крупнейших российских политических партий. С главами фракции встретился президент. Военное положение на Украине день заключительный. Какими были эти 30 дней после безрассудной провокации Киева в Керченском проливе? Всегда ждем чуда, волшебства. В общем, думаем, что в следующий год хрюшки будет еще лучше, чем этот. Иллюминация, ледяные скульптуры, а где-то даже праздничные трамваи. Вся страна в предвкушении Нового года. Совершим виртуальное путешествие, чтобы почувствовать эту необыкновенную атмосферу. Праздник детства, полный радости и волшебства. Сегодня в Кремле события, которого с нетерпением ждали ребята со всей страны. Общероссийская елка приглашены более пяти тысяч школьников, и это лучшие из лучших, в том числе те, которых по праву называют настоящими героями.